Часть третья. Нечто о предрассудках и суевериях евреев. Евреи очень много заимствовали суеверий у азиатских народов. Суеверие дошло у евреев до самой высшей степени и облечено в священную форму. Так, например, лишь только родится еврейское дитя, родители, желая сохранить его от и силы, от дурного глаза или же от кишеев, то есть от колдовства, которое в это время, по их мнению, может быть особенно употреблено злыми людьми как над родительницей, так и над ребенком, принимают для этого следующие предосторожности. Навешивают или пришпиливают булавками множество бумажек вокруг занавески кровати родильницы и на окнах со следующими на них надписями Махшейфолойсы Хая То есть чародейка да не живет и наоборот пишется живет не чародейка употребив такое ж то есть средство, родильница и все домашние остаются совершенно уверенными что они будут невредимы сноска первая Попробуй, как христианин, разубедить еврея в этом. Да и чем может он его опровергать? А ведь нужно избавить евреев от множества их суеверий. Сделать это можно, но не иначе, как талмудическими же изречениями других равенов. Такие изречения находим в книге Сейдера. Так, например, воспевают евреи об этом ежесубботно. Первое. Воспомянул Господь о Якове и сказал он ему, не бойся, раб мой Яков. И второе. Сохранил Господь закон, завещенный Якову. Не бойся, раб мой Яков. Вот этими-то последними словами и опровергается та нелепость, что нужно обвешивать бумажками кровать родильницы для сохранения ее от вражьей силы. Но почему же, спросят быть может нас, именно на этот случай принимаются подобные предосторожности? А вот почему дьявол по учению и по убеждению евреев всегда и особенно в опасных случаях старается вредить человеку вот подлинные слова Талмуда об этом асутин мекатрик бешас аскойно, то есть злой дух всеми мерами старается вредить человеку, когда он в опасности. А какой может быть еще более опасный случай для женщины, как не в родах, ее? Поэтому и нужно, по убеждению евреев, в это время принять означенные предосторожности. А вот еще способ и для избавления ребенка от всякого зла. «Если кто желает, — говорит равин Эцхаим, — избавить новорожденного детяти мужского пола от несчастий, могущих произойти при совершении над ним обрезания, так как в это время действует сильно дурной глаз айноро и кишев – колдовство, то советую взять постороннее дитя, над которым недавно совершён был обряд обрезания, и прикоснуть его детородным членом к устам того ребенка, над которым имеет быть совершено обрезание, тогда никакое зло не постигнет его. Это очень хорошее средство заключает травин, и против колдовства, и против дурного глаза. Смотрите книгу Эц Ахаим. Средства будто бы предохраняющая евреев и их дома от злых духов. Евреи с самых юных лет в ограждении себя от злых духов носят талисманы, например, эйфод. Эйфод или ефод есть четырехугольная мантия по своей величине и устройству похожая на жилет, которая надевается как фуфайка. По четырем углам этой мантии, сделанной из шерстяной или шелковой материи, привязывается бахрома. Так вот евреи с самых юных лет в ограждении себя от злых духов носят талисманы, например айфод, которые снимают себя только на ночь. Во время моления очень часто подносят к глазам своим цицит. Это Шерстяные нитки, вдетые в эти талисманы, и целуют их, как святую охрану от вражьей силы. Подобно Эйфоду охраняет и защищает, по уверению, раввина Эцахаин, еврейские дома от шейдемов, от нечистых духов, и мезузы, которую входящий еврей лобызает и чтёт высоко. «Израиль», — говорит равин Эцахаим в своей книге, — «знаете ли, какую спасительную силу имеет для вас Мезузе? Она мало того, что избавляет вас самих от вражьей силы, но и сохраняет ваше жилище от шейдемов, злых духов, которые как только увидят у входа дверей вашего дома Мезузы, то так и пятятся назад». Поэтому советую вам почитать мизузы и не унижать ее святость, подобно тем, которые, например, ставят лоханку с помоями близ ее. «Не делайте этого ради вашего блага! Господь наградит вас, — продолжает Равин, — за почитание мизузы хорошими детьми». Но подобное же верование находится в словах того же Равина. Он обращается к женщинам, конечно, еврейкам, умоляя их, чтобы они непременно покрывали свои головы так, чтобы ни под каким видом мужчины не могли увидеть их волос. Это говорит раввин, такой грех, за который Господь накажет не только вас, но и мужей ваших, и все семейство они будут терпеть вечно далыс. нищету. Книга Эц Ахаим. Ведь ваше отличительное достоинство, заключает Равин, состоит в том, чтобы быть скромными, а не рассыпаться в словах перед мужчинами. Будьте живы такими, не соблазняйте своими волосами мужчин, не тежте сим преступлением беса, который так и прыгает возле согрешающих. «И вы, мужчины, — говорит другой раввин Ойсе бен Йоханан, — не разговаривайте много с женщинами, не лишайте себя через это царствие Божие». Книга Сейдер, страница 156. Примечание о Мезузе. Мезуза есть не что иное, как кусок пергамента на котором написывается несколько стихов из пятикнижья Моисея, главы 6. Эта записка свертывается в трубку и вкладывается в камыш или круглый футляр и прибивается к правой стороне косяка дверей в первую комнату. Впрочем, продолжим начатую речь о средствах, будто бы предохраняющих евреев от злых духов читатель видел выше что у евреев есть немало средств и против дурного глаза и против злых духов кроме этого есть много молитв сочиненных раввинами которые сохраняют еврея в жизни от всякого зла вот одна из них которую они произносят отправляясь в путь святые ангелы молю вас сопутствуйте мне как сопутствовали некогда отцам нашим, хотя я не достоин утруждать вас, но ради ваших священных имен и должностей прошу вас об этом. Затем говорите, как учит равин Эцхаим, «Бог мой, ты хранитель и спаситель мой, на тебя уповаю, сохрани меня от всякого зла, пошли со мною твоих небесных слуг» да сопутствует мне с правой стороны Архангел Михаэль, с левой Габриэль, впереди меня дойдет да Уриэль, а сзади Рафаэль. А над главой моей, Дух Твой Святой, да, пребывает. Книга Сейдер. Примечание. Эту молитву, конечно, не следует относить к суевериям. Говоря о суевериях и предрассудках евреев, мы разумеем, собственно, не догматическое учение, опирающиеся на священные писания, например, верование на бытие добрых и злых духов, в загробную жизнь, в силу молитвы, а только мелочные обряды и вымышленные сказания. Указав выше, каким опасностям, по мнению иудеев, может подвергаться младенец от злых духов, если не будут приняты упомянутые меры. Скажем и о том, что по убеждению евреев эти опасности, как и многие другие, имеющие совершиться в жизни с новорожденным, известны уже младенцу еще до рождения. Поэтому каждая душа человеческая, нехотя по учению равенов, сходит на землю. Душа человеческая, говорит Талмуд. Узнав, что ей назначается воплотиться, очень много скорбит об этом. Творец неба приказывает ангелам привести перед трон свой ту душу, которой надлежит оживить тело. Трепещущая душа, явясь к Богу, умоляет его не посылать ее в тело, Место печали и плача, но Господь внушает ей исполнить его волю и поселиться в теле. Итак, нехотя алкорхо, говорит Талмуд, человек должен родиться, нехотя должен он жить, нехотя должен умереть и нехотя должен будет предстать на страшный суд и отдать отчет в делах своих пред Богом книга сейдер страница 163 примечание только еврейским раввинам и свойственно сочинять такие разговоры бога с душой каждого человека особенно в Мидровыш, находим подобные разговоры например бога с душой моисея пред его кончиною можно ли допустить чтобы творец неба и земли спрашивал душу Хочет ли она оживить тело? Желает ли выйти из него? И как согласить то, что еврей живет нехотя, как бы недоволен своим рождением, когда сам же еврей, гордясь своей жизнью и происхождением, славит Бога за то, что он создал его? Смотрите книгу Сейдер, страница двенадцатая. Кроме означенной басни, встречаем в Талмуде много других предрассудков и суеверий, сопровождающих почти каждый религиозный обряд евреев. Известно, что по закону Моисея над младенцем мужского пола в восьмой день совершается обрезание. В синагоге, где совершается этот обряд, должны находиться родители ребенка, мойл Лицо, совершающее обряд обрезания. Сандик. Нечто, похожее на христианского восприемника. И еще, кто бы вы думали, читатель? Пророк Ильяу. Пророк Илия. Если бы кто спросил, что за причина, что святой пророк должен присутствовать при обрезании, то в ответ на это Талмуд говорит следующее. Пророк Ильяу, как ревнитель веры, Заметив, что израильтяне нарушают закон Божий, в гневе своем обратился с жалобой к Богу и сказал «Господи, народ Твой совершенно оставил Твой завет». По поводу этого доноса Бог велел исследовать дело в Небесном Сенате, и оказалось, что израильтяне вовсе не оставляли завета Божье, то есть обрезание». За такой неправильный донос пророк Илья был по уверению Талмуда наказан, но этого мало. Его как бы во всегдашние наказания заставляют при каждом обрезании присутствовать и видеть, что его донос на Израиле был несправедлив. Странная выдумка и клевета на великого пророка – а между тем, евреи верят ей и веруют вот еще в какие нелепости. Первое. Будто над спящим человеком порхает нечистая сила, и поэтому еврей, встав от сна, не должен отходить от своей постели далее четырех аршин, пока троекратно не умоет руки и не очистит себя сам от руах от ума, то есть духа нечистоты». Поэтому у них ставится вода на ночь всегда у самого изгловия, и вставшие от сна тотчас умывают руки. Смотрите устав о еврейских обрядах. Примечание. Евреи верят в сновидение. Эта вера основывается на довольно странном убеждении. Они говорят, у человека три души, одна животная а две – сверхъестественные. Из них одна идет к Богу, другая отправляется под землю, третья же остается при спящем человеке. Возвратясь, странствующие души рассказывают оставшиеся с человеком душе, что видали. Таким образом, составляется сновидение благоприятное или худое, смотря потому, что видели странствовавшие души. Если еврей видел худой сон, не предвещающий ничего хорошего, то почти весь день проводит в молитве и получает от своих друзей и домашних утешение, что Господь обратит худой сон его в прекрасную действительность, и что поэтому нет причины сильно горевать. Второе. Талмудам воспрещается умывать еврею обе руки за раз, а нужно с большой осторожностью из кувшина поливать то на ту, то на другую руку. При этом следует строго наблюдать, чтобы вода не брызгнула назад в кувшин. В таком случае следует снова умываться. Третье. Надевающий на себя белье должен делать это с такой осторожностью, чтобы не только глаз человеческий не мог заметить, но и стены дома не видели его ноготы. Смотрите книгу Эц Ахаим. Четвертое. Обрезывать ногти, что делается обыкновенно в пятницу, нужно тоже по уставу Талмуда. Это совершается с большим суеверием, так, например, Начиная с левой руки, сперва обрезывают ноготь четвертого пальца, потом переходят ко второму, далее к пятому, отсюда к третьему, наконец останавливаются на большом. Счет пальцев обыкновенно бывает с большого. На правой руке начинают обрезывать ногти со второго пальца, потом переходят к четвертому и так далее. Кто бросает обрезки ногтей под ноги, тот, по мнению евреев, нечестив в высшей степени, потому что, во-первых, сам добровольно предает себя власти дьявола, во-вторых, другим, подобным себе нечестивым людям, дает средства употреблять обрезки ногтей на колдовство и другие злодеяния. Кто зарывает их в землю, тот благочестив, а кто бросает обрезки ногтей в огонь, тот уже в полном смысле благочестив. И немного же нужно, скажет, наверное, читатель, чтобы еврею быть праведным. Стоит лишь обрезать ногти по правилам Талмуда и довольно упомянем о других правилах устава Талмуда. В субботу евреям, как известно, воспрещается законом всякая работа. А запрещают и прикасаться к делу. Нельзя резать или кроить что-нибудь, даже носить с собой носовой платок. А так как эта вещь необходима, то опоясываются платком вместо пояса или обвязывают вокруг шеи. Придя в дом, евреи снимают его и употребляют куда следует запрещено также евреям разводить огонь в субботу поэтому кушанье для субботы приготовляются в пятницу по приготовлении ставят на печку и заслонка замазывается глиной кушанье готовится по их мнению под непосредственным наблюдением ангелов однако случается что гугль или же кушанье все сгорит в печке. Лучшее блюдо составляет рыба, потому что многие души человеческие, разлучившиеся с телом, переселяются в рыбу. И вечер Шабаша, равин Эца Хаим, советует воспевать более те духовные песни, в которых воспоминается имя пророка Ильяу, Ильи так как этот пророк первый возвестит Израилю о пришествии Мессии, и первый утешит его своим благовествованием. Примечание. Заметь, читатель, как евреи молятся в вечер шабаша о а Ниспослании им Мессии, как взывают они об этом к Господу и к пророку его Илии. Обнови лета дни наши, Боже наш, да явится скорее искупитель наш Мессия, да цветет и процветает муж Христос, и придут в купе Илия и царь наш Мессия, всего ради вас поем песню новую, и сердца наши восхвалят ее. Илия, пророк Божий, Илия, благовеститель, явись скорее с Мессию, сыном Давида. «Илия святые, приди скорее, ибо написано о тебе. Вот посылаю вам ангела пред лицом моим пред предшествием Дня Великого и прочее». Книга Сейдер, 78 страница. Евреи живут и дышат той сладкой надеждой, что Мессия спешит к ним, и они молятся о нем ежедневно утром и вечером и все уповают что он придет если не сегодня так завтра с этой надеждой евреи засыпают и встают книга сейдер 45 страница еврей отдаст все что имеет но отнимите у него эту надежду и он зачахнет тот не истинный еврей Говорят они, которые не ожидают Мессию и сомневаются в пришествии Его. Заговорите только читатель с евреем о пришествии Мессии. Он вздохнет и скажет, только бы нам дождаться Его славного пришествия. Тогда уразумеют все языки, а Израиле поймут, что это за люди. «Празднование субботы, говорит равин Эцахаим, не должно оканчиваться очень рано, чтобы этим хотя сколько-нибудь облегчить участь умерших грешников, которые, по уверению Талмуда, ради земных чтителей субботы тоже покоятся на том свете и не подвергаются наказанию гены да то ли, пока не окончится празднование субботы». А как только кто-нибудь зажжет огонь, то и на том свете зажжется гиена для грешников. Поэтому равин Эцахаим и умоляет не спешить в шабаш зажигать огонь. Зная все это, как бывший иудей от души, благодарю Бога, что он открыл мне истинный свет, и что я могу отрешиться от подобных бредней». Не само ли еврейское учение в другом месте говорит, что молитва и милостыня спасает душу от смерти? А если так, то не лучше ли живым израильтянам молиться за умерших и творить милостыню за них, нежели воздержаться лишний час от зажигания огня с целью облегчения участи умерших грешников? Примечание. Мы употребили слово «живые», потому что евреи верят, что и умершие из них молятся, и что они собираются для этого ночью в молебную, хотя у их же пророка сказано «Во гробе, в аде, кто тебя исповесть?» Подобное верование в другом лишь виде встречаем при отправлении и других праздников. Так, в день Нового года, бывающего в сентябре. Евреи верят, что над ними совершается небесный суд, и что в этот день сам Господь рассматривает дела, сделанные каждым из них в течение года, и, судя по ним, определяет свой суд, кому какую смертью умереть. Например, одному определяется скиле, то есть быть побитому камнями, другому срефе, то есть быть огнем сожженным. Смотрите книгу Сейдер, страница 232. Поэтому в день Нового года евреи молятся со слезами почти до самого вечера, потому идут на реку и, став на берег, стряхивают с пола одежды грехи свои, произнося слова «Довергнутся «Да в глубину морскую все беззакония наши». Книга Сейдер, 224 страница. В день очищения евреи еще более предаются молитве и плачу. Этот страшный для них день предваряется десятидневным постом. Накануне дня очищения приносят странные жертвы, учрежденные позднейшими раввинами, состоящие из петухов и кур. Петух непременно белый, идет для мужчин а курица для женщин, которых вертят над головою, приговаривая «Ты, петух или курица, да будешь копырою, жертвою за меня, тебе да будет смерть, а мне – жизнь». Книга Сейдер, страница 225. Причина приношения этих жертв в день очищения – равно и усиленных молитве, совершаемых ими в синагоге в этот праздник та, что от этого дня, по убеждению их, зависит участь каждого. Поэтому, если кто успеет умилостивить Бога в этот день, то минует его несчастье, хотя бы оно и было ему уже предназначено». Вот почему особенно и плачут они, как приговоренные к смерти в день очищения. Возвращаясь домой и чувствуя себя очищенными от бремени грехов, они друг друга приветствуют весело, к доброму году, да будешь назначен и утвержден. Получивший поздравление отвечает тем же, смотри книгу Седер в празднике, Ошана Роба, «Спасение великое» «И симхоистоиро» «Радость о святом законе» «Евреи чрезвычайно торжествуют» а «В празднике Ошана Раба» «Спасение великое» «И симхоистоиро» «День дарования тура «Евреи чрезвычайно торжествуют» «Они убеждены, что небесный суд уже им определен» «Примечание» Впрочем, праздники Симхой Стоиро позднейшими учреждениями получил и другое значение. Нынешние евреи делят Пятикнижье Моисея на 52 отделения, соответственно числу недель в году. В каждую неделю прочитывается по одному отделению. Все чтение Пятикнижья Моисея оканчивается к этому времени, поэтому и радуются в праздник Симхой Надеясь на милосердие Божие, они ожидают себе всего хорошего, поэтому и радуются. Увидев один другого, приветствуют словами «гут тойв», то есть «добрый праздник да будет тебе». Получивший поздравление, отвечает «и тебе да будет гут той тойв». Каждый уверен, что в этот праздник и расписка дается относительно небесного приговора. Верят и в то, что эта расписка для смертных – вещь невидимая. Праздник Фурим, или, как говорят евреи, Пурим – жеребий. Они бьют немилосердно давно умершего Амана, бывшего некогда царедворцем при персидском дворе. «Но как бить давно умершего?» – спросит, наверное, читатель. «А вот как!» Некоторые вырезывают на куске дерева имя царедворца и колотят его до тех пор, пока не уничтожат его. Другие бьют по столам и с синагоги, а дети трещотками колотят, чтобы оглушить Амана, при этом проклинают его. Эти странные действия евреи оправдывают тем, что в Писании сказано «имя нечестивого да исчезнет». Книга притчи Соломона, глава 10, стих 7. Празднование Пасхи. Совершается тоже с разными странностями. Закон Моисеев, как известно, велит евреям в этот восьмидневный праздник воздерживаться от кислого хлеба. Книга Исход, глава 13, стих 7. А употреблять опресники в память того, что предки их перед выходом из Египта ели опресники. Раввины же к этому придумали многое и прибавили то, чему теперь исследуют евреи. Именно, по изготовлению опресноков, каждый еврей на канун пейсах праздника Пасхи, обходит со свечой все комнаты, тщательно осматривает и выметает крылышком хлебные крошки, собрав их, сожигает вне дома и, избави Божие, если останется какая-либо хлебная крошка, все это хамец, то есть кислое, должно идти вон из дома. Еврей составляет опись всему своему имуществу, вручает ее христианину, говоря «Знай, что ты хозяин всего моего имения». При этом вручает ему ключи от кладовых, угощает его как покупщика имущества своего, и сам устраняет себя от своего имения, конечно, не более, как на неделю, и только на бумаге. Ибо как только оканчивается праздник, еврей немедленно посылает за мнимым хозяином и выкупает у него за несколько копеек свою штормехере, то есть опись, и предлагает ему угощение». Пасхальный вечер также сопровождается многими церемониями. Например, для отца семейства устраивается перед столом рот постели, богато убранной, на которую он садится с важностью, несколько наклонно и представляет из себя царя. Евреи при этом молятся долго о сооружении храма Иерусалимского, о явлении в нем Мессии. Так говорят они, всемогущий Божий. Ныне, в короткое время, скоро, созижди храм Твой. Скоро, в дни наши, как можно ближе ныне созижди милосердный Божий, великий Божий, крепкий Божий, кроткий Божий. В короткое время, храм Твой созижди. Пошли нам Мессию как можно скорее, в одни наши. Книга Сейдер. По прочтении молитвы «Отец семейства» объяснив детям причину праздника, совершает следующий обряд. Наливает каждому по бокалу виноградного вина примечание вино, употребляемое евреями в Пасху, приготовляется ими самими из изюма и винных ягод, которые они мочат в воде до Толи, пока она примет винный вкус. Равину установили в вечер Пасхи выпивать по 4 стакана вина. Память о благодарности за четыре освобождения, заключающиеся, по их мнению, в Священном Писании. Книга Исход, глава 6, стих 7. Наливает каждому по бокалу виноградного вина, который и ставит возле себя, а самый большой бокал наполняет вином же для пророка Илии, имеющего быть у них в гостях. И поставив бокал на середину, отец внушает семейству держать себя как можно скромнее во время входа к ним святого пророка Ильи. И когда глава семейства дойдет до известной молитвы, то дает знак старшему сыну или жене, если нет сына, чтобы отворили двери. Когда отворят ее, все семейство быстро вскакивает и кланяется якобы пророку, Хозяин приветствует его словами «Борух аборэбэ», то есть благословен приход твой, учитель, и читает громкую молитву «Шифоих гамасхоим агоим», то есть «излей ярость твою Божьей на языке» и прочее. Смотрите книга Сейдара в Агудо. По прочтении молитвы он опять кланяется и говорит «Прощайте, рэбэ». Праздники, эти говорят евреи, с пришествия Мессии уничтожатся. Ибо Мессия сам учредит для евреев новые праздники и великое торжество. А что же такое будет? Спросит, наверное, читатель. Вот что ответит на это вам каждый еврей. Мессия соберет нас от всех стран земли введет в землю обетованную и сделает нас владыками вселенной. Пред этим, говорят евреи, будет страшная война, и они останутся победителями. Воюющие сойдутся у широкой реки Самбатья, которая теперь дышит огнем и изрыгает камни, и только в день шабаша она, говорят евреи, утихает но нельзя попасть туда по пришествии же мессии легко будет это сделать они соединятся с другими евреями живущими за рекою самбатия малорослыми но сильными и красивыми и подымет израиль страшную битву против всех народов на означенной реке будет два моста один бумажный другой чугунный и все народы пойдут по чугунному мосту и провалятся, а евреи благополучно перейдут по бумажному мосту, под которым вместо свай будут стоять ангелы. Затем Мессия, по уверению Талмуда, сотворит богатый пир для евреев, и во время пиршества подадут быка который теперь уже пасется и съедает великое множество травы. Кроме быка появится на столе рыба левиафан. Вместо же пирожного подадут евреям жареную птицу баснословной величины. Вино для этого пира уже приготовлено Адамом и хранится в горных погребах рая. Об этом баснословном пире знает каждый еврей, и даже детям это известно. Попробуйте, Ка, читатель, разуверить еврея в этом. Он готов за это высыропать вам глаза. Если бы кто спросил евреев, все ли они вкусят эти блага, и все ли они наследуют Царствие Божие, они ответят... Все, за исключением лишь тех, которые в жизни своей отвергли воскресение мертвых, этим не будет помилование, и они будут в гиении мучиться из рода в род. Все же прочие израильтяне наследуют непременно царствие Божье, ибо сказано в Талмуде. «Коль исруиль Эшлоэм хелик Клеолайм Абу» То есть все израильтяне имеют часть в будущей жизни. Ибо написано, говорит Талмуд, народ твой святый, поэтому и сделается наследником вечных благ. Смотрите книгу Сейдер, страница 214. Правда, евреи не отвергают, что те из них, которые грешили много на земле, должны будут по смерти предварительно очистить себя от грехов разными страданиями, и тогда уже они наследуют Царствие Божье, достойно заметить, какого рода будет это искупление. Оно состоит из многих родов. Некоторые из евреев, еще до хибита акевер, кевер то есть до загробных испытаний должны будут снова возвратиться в мир и присмыкаться многие годы повсюду, где день, а где ночь. Эти люди известны у евреев под именем Гильгелем, то есть оживленных мертвецов, которые блуждают везде и за все принимаются, как и прежде. Конечно, жизнь их горькая, но этим искупляют они свои тяжкие грехи. А иногда Гельгиль, умерший, молитвами святых может загладить свои проступки и очень скоро. Были примеры, рассказывают евреи, что один знаменитый Равин, узнав, что подобный оживший мертвец прибыл в его город и очень много затевал дел на рынке, послал своего ученика за ним, и тот явился перед Равином, покрытый саваном. Равин благословил его и сказал ему, «Разрешаю тебя от твоих тяжких грехов. Довольно тебе блуждать в этом мире. Иди в свое место, то есть в могилу». Тот поклонился раввину и скрылся. После этого никто уже не видал его никогда. Более тяжким грешникам бывают другого рода наказания. Души их переселяются в животных, Иной человек делается коровой, душа которого переселяется в лошадь, которой приходится возить разные тяжести. Примечание. По убеждению Равина Эца гораздо лучше для грешников, обращающихся в корову, чем в лошадь. Потому что были случаи, говорит Равин, что подобную корову приносили в жертву Богу. И через это грешник тотчас же получал спасение. Иной человек делается коровой, и душа другого переселяется в лошадь, которой приходится возить разные тяжести. Все это продолжается не год, не два, а до тех пор, пока душа не очистит свои более тяжелые грехи. Затем уже явится душа на тот свет и начнет проходить и там разные испытания. В книге Равина «Сефер Хосит говорится, что грешник должен 12 месяцев находиться в общей гиене. Претерпев здесь разные мучения, грешник ходит по местам истязаний, и какие мучения выносит он от Малхо -Хабло? То есть от злых духов. Одни бьют грешника по ногам, другие по рукам, третьи по языку. По ногам бьют за то, что они не ходили по законному пути. Руки наказывают за то, что добра не творили. Языку достается за то, что он не славил Бога, охулил а его, или же клеветал им на ближнего. После всего этого грешник должен пройти все отделения гиены, а в каждом отделении семь комнат, каждая комната величиною тысяча аршин в длину и триста в ширину. В них палит огнем, бьет огненным градом и сжет Из Изнемогающего в страдании ангелы подкрепляют. Потому что каждый грешник обязан вынести меру наказания вполне. После всего этого грешник, очистившись, как металл в горниле, приводится ангелами к реке живой, выкупав его в ней. Они подводят его к небесному чертогу, усаживают эту израильскую душу на креслы в ряду тех святых, которых сподобился видеть по уверению книги гдуллес Мыши, пророк Моисей, еще при жизни своей. И эта святая душа остается здесь в вечном лицезрении и прославлении Бога.